Всем привет! Сегодня хочу поделиться очень вкусным слоеным салатом «Нептун». Салат оригинален тем, что в него входит печенье-крекер, рыбные консервы, сыр и чеснок, который придаст некой аромат и остроту этому блюду. И кому интересно, оставайтесь со мной, я расскажу вам, как его приготовить. А для салатика нам понадобятся отварные куриные яйца, сыр, зубчик чеснока, рыбный консерв, это может быть горбуша консервированная, сайра или тунец, майонез и печенье-крекер. Желательно квадратной формы, не сладкое. Я взяла вот такое печенье-тук, оно у меня очень нежное и с зеленым луком. Так, приступаем. Отделяем белки от желтков. И белки, и желтки мы должны натереть дальнейшего на мелкой терке. так ну вот и белки и желтки я натерла на мелкой терке к белкам добавляю немного майонеза и все размешаю рыбную консерву я также помну вилочкой слила сок чтобы не было слишком жидкой наша рыбка и немного приминаю ее вилкой вот Затем приступаем к формированию нашего слоеного салатика. и Я буду использовать кулинарное кольцо. На низ выкладываем мы печенье, чтобы самое главное, оно заполнило все дно. Так как у меня форма, я буду немножечко подгонять по форме, подрезая вот каждое печенье. Так вот немного его срезаем. Затем выкладываем на печенье слой из белков майонезом и равномерно его распределим по желанию конечно же белки можно немножечко присолить так как мы совсем немного добавили майонеза и сверху также выкладываем слой из печенья этот слой я смажу Сеточкой майонеза для этого на упаковке я отрезала маленький кончик, совсем для того, чтобы получилась тоненькая струйка. Вот так. Затем выкладываем рыбу и также немножечко равномерно ее распределим, слегка немножко примяв. Сверху рыбы также выкладываем слой из печенья. И также немножечко смажем все майонезом. Сыр натрем на терке зубчиком чеснока. Так, ну вот сыр я натерла на мелкой терке, добавляю туда измельченный зубчик чеснока, майонез, вымешиваю все это до однородной массы. И выкладываем сырную массу на печенье. Все также равномерно распределив, сверху сыра выкладываем слой из печенья, делаем сеточку майонеза. И сверху посыпаю тертым желтком. Вот так вот. Так, ну вот аккуратненько снимаем кулинарное кольцо. Можно оставить его в таком виде и дать обязательно пропитаться этому салату. Можно сразу снять его. По желанию, конечно же, украшаем наш салат вот таким. Он выглядит в разрезе. Так, а я салатик украшаю такими степельками из, из огурцов и помидорками черри. И снизу присыплю немножечко, прям вот так, просто для красоты, мелко рубленным укропом. Ну вот, а мой салатик Нептун уже готов, я его украсила а, вот таким способом. Вы можете украсить по-своему, проявив свою фантазию. Салатик получается невероятно нежный, печенец обязательно постоит и размякнет, а, с легким ароматом чеснока. А, советую, такой салатик вам обязательно приготовить на праздник, либо на повседневный ужин. А, я, конечно, желаю всем вам приятного аппетита. Поставьте мне, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!